Определитесь, вы хотите быть хозяином или подчиниться вот всему тому, что происходит. Идти по пути, который предлагают, предлагают медицины и так далее. То есть или хозяин жизни, или ты подчиненный. Это очень важно. Потому что как только ты заявишь, что ты хозяин, без твоего разрешения с тобой ничего не произойдет. Это принципиальный момент. Если ты заявил миру, что ты ответственен за свою жизнь, Поверьте, в этом случае мир берет под козырек и тебя не может ничем, без твоей воли, не может ничем тебя поранить, ничем не, не, не принести никакие страдания. Если ты реально взял ответственность за свою жизнь с глубокой верой, с глубоким пониманием, с уважением к миру, с любовью, но, извините, я беру ответственность за свою жизнь в свои руки, а не в чьи-то. Вот это первое определение, которое нужно для себя принять, уважаемые зрители. Второй шаг – это вот убрать страхи, всевозможные страхи. Потому что страхи – это то, те окна, двери, через которые может к тебе прийти какая-то проблема. Это низкие вибрации, и, соответственно, ты можешь притянуть все, что угодно через страхи. А убрать страхи одно только средство – это раскрытие любви, развитие любви, наполнение себя безусловной любовью, наполнение любовью конкретной ко всему в мире. То есть это вот, э, энергия любви – это самое лучшее средство страха. И честно себе скажите, если у вас есть страхи, значит у вас есть какая-то зона нелюбви. Разберитесь в этом вопросе. Почему? Что вы не любите в этом мире? Почему не хватает любви, чтобы этот страх исчез? Найдите причину, выйдите на, этот, на эту нелюбовь. Полюбите, раскройте любовь. То есть еще больше любовью наполнитесь. И все, и страхи будут потихонечку уходить. Есть третий момент. Это динамика твоей жизни. Ты движешься или ты стоишь? Как я говорю, когда ты стоишь, тебя догонит любая собака. Когда ты движешься, то... Ты, тебя догонит только тот кто идет в этом же направлении а это уже не враг а это уже попутчик поэтому если тебя догоняет какая-то болезнь она пришла к тебе как помощник устранить какие-то какую-то внутреннюю проблему показать твое слабое место чтобы ты дальше еще шел с большей скоростью поэтому третий момент это непрерывное развитие постоянное движение вот масштабность, развитие масштабности, вот это вот тоже определяет здоровье человека.